Так, вот, приехали, сама, немножко черпая грязь, вот, чтоб не думали, что а, тут у нас вот все хорошо, видите, -то? преодолевая все тяготы и лишения, Гвать, тишина на озере. Будем надеяться, что нам повезет Как настроение, рыбак? Добрались хорошо Поделали маленько дорогу Покопали Да, можно было тоже заснять но лучше не снимать Никому вот. Зашли на малое Поварить живцов а Они не клюют, они не клюют. Но Мы надеемся а Поймали уже тут Согласили с нами сотрудничать вот Мы перешли большое котечная поставим здесь жерлицы, Фух, народ тут наделал дать тут хорошо ловилось в речке посмотрим Сурь тут мелко никого нет тишина Чуть-чуть поморосило, и мы решили все-таки сюда забраться с Андрюхой. Андрюха там готовит спиннинг, хочет на него половить, не знаю, что у него получится, не получится. Так вот, вот наш корабль, и мы отправимся. Красиво здесь. Самое смешное, то, что здесь вдоль берега, только хвойный лес. Вся, вся лиственная растительность, она на заднем плане уже голая. Нету ее. Тишь, гладь, благодать. Рыба здесь не клюет, поэтому живцов мы наловили на малом котечном. Вот так как-то так. Что скажешь, Андрей? Все хорошо, Саша? А? Отлично. Вообще, уча не бывает. Вот мы пригребли. Куда гребли? Куда гребли, Грибли, грабли. Лови немножечко привязался. Сразу клюнул. Ты без этих? Сейчас кинжевцов всех поменяю. На озеро, говорит, не ходи, на озере рыбаки. Ну, ладно. Там тоже хорошо играет Ну что, вот туда еще жрецу поставим Нынче мы костер не ждем Мы на озере вдвоем Пытаемся вскипятить воду На новый газовые горелки, Андрюха пытается половить живцов Пока низкие понеслись. Такое вот оно. Катечное, большое. Да, да, да, да. Мы на катечном. Панамочка у меня такая. Знакомая вам всем. Не думайте, что этот один у меня на водоне видео пошло <свят> <свят> <свят> вот тебе и а что, хотел да всем, всем привет, привет. Да. мы на котечном да мы наконец-то фига не, не клюет <свят> да но мы, ну, мы наконец-то едим <свят> мы какую-то хрень <свят> все-таки скипела скипела Вот и дождались. Живой, живой. Опа, опа, опа, опа. Все нормально. Дождливая погода виновата. это хорошо. Ты-наловишься. На капюшок, капюшончики. Ну, зелёшь, такая бодяга, блин, ну, Пока ни одной рогаты не сработано. Ну, ну чё, тут, на сегодня у нас рыбалка заканчивается. Сегодня больше новостей нет. Невостей нет, вот. Один, один, совсем один. И там еще <с два в Так что, вот так. Сейчас мы, наверное, до дома поедем. Да, его забрось. Обязательно. Обязательно. Вот такая мерзопакость пошла. Ну, думаю, что это ненадолго. Не на два, не больше. Да. Ну, закончили сегодня первый день рыбалки. Завтра мы вернемся сюда. Надеюсь, что не зазря. Так, вот дорога в Павловскую, но мы туда не поедем. Андрюха извращенец хочет пожарить окушков, он их попотрошил, почистил, шкурил, извращенец, Чёрт. нормально, да, сейчас он солит, типа, потом он хочет посыпать Перц, пеплом, таким перцем, можно и подключить еще немножко. Перчиком пожарить. Прикормить. Сами виноваты. Фанеровал мы. У нас этого блин, да, вот, завались. Даже не знаю, мы покупали для чего, чтобы жарить или прикормка. Можно и прикормка надо посоветую посоветую посоветую Кого? посоветую посоветую посоветую посоветую посоветую посоветую посоветую посоветую посоветую Давай, давай, посоветую посоветую 5... Ты приводил кучу сковородок. Ну давай, блин. Где ты сейчас будешь искать кучу сковородок? Надо сказать, примерно 7 час. Масло нет. Еще на 7 час. Вс. Напугал. Пока на соточке наливай. Нет, без всяких стопочек. У нас уходит законы ты же не помнишь, что ли? Пьем только чай и кофе, нет. Да. Не Поверьте, что он? и накаливать <связь> нормально все что надо крутиться набьем <связь> сюда mm. ну все, давай смотри какая она уже румяная <связь> <Я> же... <связь> ну а эту посерединке мы ну, берем быстрее Молодец убавить. Угу Может было чем накрыть, а теперь хорошо mm -hmm. Это уже не то, блин. надо чтобы запах вытасить из ну вот что им делать. Ты сегодня еще геговик, да? В озере. Uh -huh.